Привет, привет! Вы на канале Ток -ток И сегодня у меня видео, которое называется «Мам, купи мне пони» или «Купи что-то еще". И давайте перед просмотром этого шикарного мультика такого как сериальчика, ну точнее фильма, про Мальта Пони, поставим лайк и подпишемся на, на мой канал. И нажмем на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о моих новых видео. Ведь их будет много. Эм, я буду больше снимать их. Простите, что у меня их так долго не было. Просто и школа, все понятно. И эм, я постараюсь еще побольше делать видео, чтобы вы смотрели их. Чтобы вам было интересно вечерками наслаждаться моими видео. Итак, начнем. Так, доченьки, мы пришли в торговый центр. А, мамочка, прости, а зачем у нас Это много еды, и много воды? Что то такая вечно пугливая? Просто я не очень хочу в торговый центр. Да я просто хотела с сестрой встретиться и погулять по торговому центру. Потом зайдем в Макдональдс купим вам эм, по этих... Ой. Забыла, как называется. А эти, бигмаги, вот, вспомнила. Ну, хорошо... И можно мне мороженое? Ну конечно, можно, доченька. Ну что ты такое говоришь? Ой, ой, ой, ой, ой сестра, прости, ой, опоздали. Ага, привет всем. А, это твоя дочка? Ай, да, моя выросла уже дочка. Да, ну у тебя выросла. Мам, что ты меня сюда привела? Я был в Инстаграм, полазил. Чем ты вообще делать, а? Доченька. Я тебе сколько раз говорю, хватит уже в твоем инстаграме лазить. Ой, падаю. Лучше бы учила уроки нормально, чем в инстаграме лазила. Мама, у меня пятерки и четверки. Угу. Одна пятерка за по рисованию и все четверки. И две тройки. Ну, я не виновата. Да, конечно, надо в меньше сидеть. Прости, сестра. <тит> да ничего, ничего. Пойдемте в торговый центр. О, да, уже забылась. Давайте тык-тык-тык-тык-тык-тык. тык тык Так, ну, какие миленькие котяточки. А не желаете купить котенка? Нет, спасибо. Хе, фу, котята. Даже ли инстаграм они красивые. какие-то непонятные. Так, подождите, теперь типа у нас... Кошки, нет, кошки. Фух, ты, не падаем, не падаем. Здравствуйте, это выпинки Пайдам. Это вы продаете здесь товары, самые лучшие королевские товары. Вот, пожалуйста, шикарно. Мама, какие тут брошечки. Дочь, иди, там пони. А, поняхи вау. Мама, о, мама. Мама, о, пони, пони, пони, пони. пони. Мама, ты где? Мам, мам, мам. Ой, какие маленькие. Какие хорошенькие. Простите, а сколько они стоят? Да, дешево, в принципе. Ой, я вам... Ой, блин, мне же не разрешают заводить животных. <соспит> ну да, понимаю вас. Вот у меня кошка например, а плекоте тордела. Ой, как вам повезло, у вас кошечка есть, а у меня даже кошки нет. Ну, как, как, как говорится, кому как повезло. Но у вас какая-то проблема? ну Просто моя мама не очень любит кошек, поэтому я... Ну, как бы у меня нет кошки, она любит больше собак. Собак? Да. У меня в детстве была собака. а Сейчас у нас животных нет, так как у нас а, это замки есть место, но немного. Мы хотим завести собаку, хотя я против. Понимаю вас, принцесса, понимаю. Не называйте меня принцесса, не называйте меня просто Лили. Хорошо, Лили. А почему у вас там отдельно? Ну он такой, как как бы вам сказать, самый шумный из всех. И чтобы не убежал, мы его тут держим. А у вас тут все девочки, а он мальчик? Нет, это Тигрик. Он мальчик. Вот этот, его зовут Пират. Он тоже мальчик. Это Веснушка. Это красивая кошечка. Мы ее назвали Роза, потому что у него прекрасный его такой венок в виде розы. А, ясно. А вот это вот маленькая выглядит Искорка. Какое смешное имя. Ну ладно, спасибо. Давайте. До свидания. До свидания. Доченька, я там уже заволновалась, где ты ходишь, а? Я, кстати, куп... куплю дорогущую брошку. За нее ты купишь все, что угодно. Вау, здорово, спасибо, мам. Иди себе купи пони. Ой, да-да-да-да-да. Мы уже все выбрали пони, где ты там ходишь. Ну, я просто э, так смотрела. Э, Расчасточка, вот. А, ясно. Вот для примера я себе возьму пони вот эту, потому что она очень на меня похожа. М -м. А я не хочу выбирать. Я возьму пони, как я. Как ты? Да, вот это, на, как я. Ой, а я не знаю, какую взять. Давай уже решаем, может, скоро уходим. Я, честно, не фанат пони. А -а -а -а! В смысле не фанат? Я не очень их люблю. Но все же люблю играть. Mm. Я возьму, наверное, вот эту вот. пони. Mm. Ясно. Ладно, давайте. идемте. Мамы! Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, ма мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, так, вот у меня вот тут вот такой, как столик, бзик. У меня там телефон лежит. Бзик. телефон продавайте, да? Так, функция такая. Так, а теперь, дочь, давай уже неси. А, да, да. Бзик. А можно мне еще расческу вот эту? Бзик. Угу. А, мам, мне это бзик. Угу. А, кстати, сколько с меня рублей? Ой, извините, с вас тысяча рублей. Тысяча рублей, не тысяча, а с вас одна тысяча, это за пони две, плюс э, вам еще пятьсот рублей за расческу, а самый дорогой это десять тысяч за вот это жерель. Ничего себе, он такое дорогое, ну ничего страшного, я принцесса, не хватит денег, держите. Ой, спасибо, спасибо. А, так, а теперь вы, вы еще что-нибудь покупать? Да, я еще точки куплю вот этот ободок. дочку купите еще, поня. Ес, ес, ес, есть. Чем могу взять? Давайте еще я эту полджеку. Uh -huh. Так, а с вас ровно тысячу, полторы тысячи, короче. А, все хорошо, держите. Ой. Быстрее, хорошие покупочка вещей. Ага. Да-да. Дочь, одевай ожерелье. А, с вами погуляешь? Я пойду отдельно. Ну, хорошо, так не заблудись. Одень ожерелье, я очень хочу посмотреть, как оно будет молиться. Ну, ладно. Доченька, как оно тебе идет? Ну, прям королева. Спасибо, мама. Мне тоже нравится. Красивое ожерелье. Ах, да. Ой, доченька. Ладно. Ух ты, там какие еще спокойные интересно? Да, идемте, идем, идем сейчас такой вещи возьмем, давай на все в одну кучу, потом разберемся. Да, все равно все общее. Твоя такая крутая. Да, я знаю, я Инстаграм обожаю. М -м, я тоже, у меня там фоток, Есть даже фото с моим потом Слава богу, они ушли. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Um, я uh, тут пришла посмотреть еще раз на ваших котят. Mm, ну, блин, ну, у меня даже нет денег, чтобы купить этих котят бедных. А что их не раскупает? Да никто их не раскупает. У уже бедненькие все устали. Их я их давно не кормила. Потому что я даже отойти отсюда не могу. Ой, ну как же мне воскупить? Ай! А, же. Ожерелье? Что-то мама сказала. На это ожерелье ты сейчас сможешь купить все, что захочешь. Да, она же так и говорила. Так, а можно я вам отдам это ожерелье? Ничего себе, она мне ожерелье отдает. А, меня это дети котят. Принцесса, но это ожерелье очень дорогое. Мы тебе лучше бесплатно отдам. Я бесплатно не люблю. Вот это вам уже За всех котят. И еще эту корзинку. Вот, держите. И еще вам за ту Но на, на всех не хватит. Ну, ладно. Хорошо, давайте я вам их положу вот в эту корзиночку, чтобы он хуже не был. Ой. Кто замерзнет. Ихи. Ой, как я теперь рада. Я так хотела давно котят. Конечно, не такое количество. Ну все. Главное это телепротащить через маму. Ну, знаете, принцесса, я тут так подумала. Лучше забирать это ожерелье. Мне как-то не Вот, эта шапка, она с жемчугом. Возьмите ее себе. Да, я вам тогда ожерелье отдам. Ну, ожерелье тоже не надо было отдавать. Ну, ладно. Что же вы маме скажете? Потеряла? Что ж сказать? Только храните ее при себе. Когда пройдет мама, не показывайте ее. Хорошо, хорошо, ваше высочество. Ой. Давайте, я сейчас все положу и пойду. Так, все, все, надо идти, надо идти. Доча, доча. Да, мама, да, да. Да, мамочка. О, доча, где же ты там ходишь? Я уже устала. О, oh, все, слава богу, хорошо. что там за... <Prize plays molt cute> Ой, простудилась, кажется. <Genesis Voy> да нет, все хорошо. А что там, правда? Да там это, какие-то... Что же, плететь? Какие-то грузчики несут, ящики какие-то непонятные. О, ну хорошо. Ясно. Идем, идем. Миу, миу, миу, миу, мяу, как коты? ка ка ка ка я их уже выкупила. А где-то шапочка? шапочком? Ну, за шапочку. А, за мою бриллианту. Не, не бриллианту, ну, я забыла. А, жемчужную шапочку. Доча. А, че, у меня еще на них Ай, аллергия. Ну все, доча. Больше ты никаких пони не будешь получать. Мам, ну они же маленькие. Маленькие, хорошие. Фрак, фрак, фрак, фрак. Про... <сёк> Псих, у меня на них аллергия. Сестра, ты чего? Кошки, у тебя же на них. А, Да, аллергия у тебя на них. Что, что, сестра? <сёк> э -э -э -э. ну, ну, что вы? Ты в курсе, что и и и и? ой, у меня аллергия на кошек. Ну, ну, я не знала. Uh -huh. не оставлять же их тут. Отдай их просто обратно. Им там <связан> хорошо живется. Нет. Им плохо там живется. Очень-очень плохо. Так, дочь, да, это... Ой, не обсуждается. Так, мама, я... Я, <связан> <связан> я впервые в жизни хочу сама что-то делать. Если ты выгонишь их из дома, то и меня. Все. Мы тогда будем с ними вместе жить. И каким-то это образом себя представляешь в корзинке. Да. Ну-ка. Мя а -а Ой, тихнула. Все, мы будем тут жить и будет нам хорошо. Дуча, ну как? Зачем? Ты этих котов купила себе? Лучше бы была бы довольно шапочкой. Шапочка мне не приносит. Сколько хорошего, чем спасение этих милых кошечек. Ну, причем что-то такого. И все, я остаюсь с ними. Это не обсуждается. А ну точно. А как вы думаете, что мне надо сделать? Если вы думаете, что надо остаться с моими котятами, то тогда поставьте лайки, если вам не нравится тоже. Поставьте лайки пожалуйста, нажмите на колокольчик, выписывайтесь. Ну, мам, я, я их хочу оставить. Ой. Ладно. Эх, хорошо. Мама, почему ты не чихаешь? Ну, у меня нет аллергии на кошек. Все? Я просто не хотела, чтобы ты их заводила, потому что я не очень люблю, когда в квартире кто-то бегает. А у тебя, у меня вообще настоящая аллергия. Да, вот у нее настоящая. Mm. Ясно. То есть ты не хотела, чтобы я заводила вот этих маленьких бедненьких кошечек. Схема бедненьких. Это я бедненькая. А вот и нет, они у меня хорошие. Они у меня приручные. Это уже самое настоящее у нас будет кошачий питомник. Да, с таким количеством, да. За это сейчас пойдем домой и будем с ними играть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!